Ну что, друзья, я снова вас приветствую на нашем канале «Стройгарант Анапа». В среду вы увидели ролик про дом 86 квадратных метров, и я вам покажу дом 106 квадратных метров, практически напротив, звездный 24А. Пойдем. Здесь преддомовая территория чуть больше. Соответственно, это у нас центральная вода, здесь у нас септик индивидуальный, 8 кубов, выложены дренажным камнем, хватит на надолго. Наша стабильная классика. Дом выполнен в декоративной штукатурки. Газоблок плотностью 500 и 240 мм ширина. 50 каменная вата. Отличное качество. Пойдем зайдем в дом. Закрыто. Открываем. Итак, данный дом, как я сказал ранее, 106 квадратных метров, соответственно, здесь 4 спальни, одна спальня на первом этаже, кухня-гостиная, 3 спальни на втором этаже, 2 санузла и коридор. Начинаем, соответственно, с первого этажа. Давайте зайдем в спальню. Обои поклеены, ламинат 34 натяжные потолки здесь везде. Соответственно, у нас идет ну, разводочка под электричество. Здесь будет висеть радиатор, двухкамерные стеклопакеты. Три стекла. Тихо. И еще плюс ко всему, в доме тепло, а летом не пропускает жару в дом. Хорошая техника. Продинайте санузел. санузле уже все выложено плиткой все в принципе есть также натяжной потолок осветительные приборы вытяжка разводка значит под сантехнику как я и ранее говорил это у нас вывод под осветительный прибор здесь у вас будет висеть и зеркало осталось поставить здесь только дверь пойдемте в кухню гостиную ходим включатели выключатели есть мы в кухне гостиной просторная кухня-гостиная это кухонная зона сюда мы вывешиваем Протерп, это электрокотел, соответственно здесь у нас разводка уже по теплые полы, три зоны теплого пола мы вам гарантируем, это кухонная зона, санузел и коридор. Выход на террасу, панорамные окна. Благодаря панорамным окнам в дом попадает очень много солнечного света, терраса вымощена плиткой. Забор Рябита с правой стороны есть, с левой стороны еще будем устанавливать. Достаточное место участка ну, для каких-то посиделок, отдыха. Детки здесь ваши будут бегать, соответственно, и вы отдыхать. Пойдемте на второй этаж. А Кстати, за окном-то почти середина октября. Светло, тепло. На второй этаж у нас ведет лестница из бука. На каждой ступеньке у нас по балясине. На лестничном марше достаточно светло, благодаря тому, что здесь установлено окно. Пойдем сразу в санузел. Большой санузел. Все уже в плиточке, оттенки, Вы сами видите какие. Натяжной потолок, окно, вся разводка под сантехнику, розетки, классика жанра. Пришел уже. И три спальни. Спальня номер один. Стены также из газоблока, натяжной потолок, высота здесь скоса. Ну смотрите сами, у меня метр восемьдесят пять, я думаю, что здесь примерно метр семьдесят. Никакого дискомфорта нет. Здесь мы будем установить радиаторы. И вентиляция в каждой комнате. По нему вторую спальню. Во второй спальню, гляньте, как много света. Действительно, у нас получается в начале в первой половины дня освещается очень хорошо солнцем. Эта часть дома, вторая половина дня, соответственно, вторая часть дома. Все поклеено обоями, 34-й ламинат. Пойдемте в третью спальню. В ней также нас встречает солнышко наше южное. Опять-таки пастельные тона, персиковые здесь оттенки, физелиновые обои, натяжные потолки. Здорово! Ну, вот, просто обособленный второй этаж. То есть Санузел есть, три спальни есть для гостей, да для вас, для детей. Места достаточно. Пойдем. А сейчас я вам расскажу о планировке и квадратуре данного дома. Смотрите. Итак, дом 106 квадратных метров имеет. На первом этаже кухня-гостиная 27 квадратных метров, спальня 10 квадратных метров, коридор 4 квадратных метра, прихожая почти 3 квадратных метров и санузел 4 квадратных метров плюс терраса 24 квадратных метров. На втором этаже 3 спальни 10 квадратных метров, 15 квадратных метров 12, санузел 7, коридор и зона лестничного марша почти 9 квадратных метров. Итак, друзья, я вам показал дом 106 квадратных метров, который расположен в поселке Звездный, Звездные 24, это адрес дома, а точнее Звездные 24А. В этом доме осталось поставить только межкомнатные двери. Я сейчас закрываю его на этот ключ, отношу его в отдел продаж, и этот дом ждет именно тебя. Если ты первый раз на нашем канале, не забывай подписаться на него, поставить жирный палец вверх, оставляй свои комментарии. Цену данного дома ты увидишь в описании. До новых встреч! С вами был Алексей, компания «Стройгарант Анапа» поехали